Новинки золотого дождя в интернет-магазине 2022 года. Красивый деним серо-голубого цвета, эко-кожа в отделке. Смотрите, какая шикарная вышивка. Котик, гринка. Сумка, трансформер. На задней стенке карман на молнии. Ножки. Вот такой вход. Смотрите, сумка застегивается вот здесь на дополнительный, стягивается вот здесь на дополнительные карабины. При желании ее можно расцепить и получается обычный шопер. Ценник спереди что И получается обычный шопер. Цена этой сумки 2 500. Внутри Смотрите, какой удобный вход, все видно в сумочке. Дополнительная перегородка, карман на задней стенке, два кармашка на передней. При желании можно прицепить вот такую, вот такую ручку, которая поможет дополнительно носить сумку на плече, не сползая с него. Хлопчатая бумажная стропа, декорирована вот такими карабинами и очень красивого цвета. Горчица эко-кожей. Размеры сумки оставлю внизу в инфобоксе в описании. Следующая сумка выполнена в таком же цвете. Дени с кружевом. Тоже новинка золотого дождя. Смотрите, как интересно она выполнена. Подрезные части, вставочки. По сути, получается три сочетания эко-кожи. Цвет один, а структура материала разная. Кружево. Гладкий материал, подлачен, очень приятный на ощупь. И вот такой фактурный, который напоминает натуральную кожу. Вот такое донышко без ножек. На задней стенке карман на молнии. Вот такие ручки. Внутри вставлен специальный шнур для усиления надежности. Один вход. Ремень дополнительный, который поможет сумке быть удобной на плече при желании. Внутри на задней стенке карманного луни, на передней два кармашка. Вот такая модель. Цена этой сумки 2400. Еще одна моделька. Модель выполнена в этом же цвете. Цвет деним. Сочетание сочетании здесь двух материалов. Красивое кружево фактурная Сзади обычная кокожа. кожа Здесь Ножки на дне, три входа, два на карабинах. По бокам на... Ой, по бокам, mm -hmm. по бокам отделение на клепке очень удобно и легко пристегивается. Прям вот так показываю на камеру. Вот, раз и все. И оно зафиксировалось. Внутри. По сути, сумка разделена, перегородка, прилегающая еще на два отдела. Получается сумка на четыре отдела. Здесь есть два прилегающих кармашка и кармашек на задней стенке молнии Цена этой сумки тоже 2400 рублей. Размеры сумок, описание внизу под видео в инфопоксе. Подписывайтесь, подписчикам канала, скидка на эти сумки 10%. процентов наличие наличии... Кому интересно, пишите, звоните. Тюрбан, кстати, на резиночке головы. Очень удобно вместо шапки носить красиво, комфортно, стильно. Это все для вас, мои звездочки. Пока, ваш сумчатый эксперт.